Ух ты! Ух вот, вот этот вопрос. Копенгаген. Хапенгаген. Хапенгаген. Так. Да. А, что-то знакомое? что-то Знакомое, Знакомая, походу, а, знакомая. Ты ножка немножко... такого. Как его там, ну что, там, евреи где там живут? Израиль? Что там? Израиль это город, по-моему. Ааа! А, звучит сложно, Копенгаген. Ирак, не знаю. Нет, не Ирак. Какой там? Ираклий персхалал, наверное. А у укладка? Что? Феном Феном? Да Да. Махунга! Здравствуйте, меня зовут Евгений Ширяев И это шоу «Вопросы за бабоса» Привет, мужик, Привет. залетай сюда Здорово Классные очки Спасибо Здорово, Привет. отец Как я понимаю, это твой вайп, это мой вайп, это твой вайп, это мой вайп Да Смотри, я задаю тебе пять вопросов Ты на них отвечаешь, я плачу тебе деньги Сколько вы платите? Тысяча рублей. Давайте. Что как, сам? Да я вообще всегда четко, всегда солнечный день, всегда прекрасно. Mm -hmm. Укладка. Что? Феном. Феном. Да. да. Города. По городам были? Да, вот сегодня города. В какой стране город Дели? Дели. Город какой страны? Дели. Mm -hmm. Ладно, даже не город. Пускай будет столица какой страны. Столица? Mm -hmm. Если я не ошибаюсь, это... Я ошибаюсь. Это не южная... Я не нет, я не знаю. Я не скажу, я очень боюсь ошибиться. Итак. Китай. Япония. Япония. Япония? Дели? Да. Я думаю Австралия. Да. На лобешник девчонкам приклеивает такую классную штучку прям посерединке. Япония? Нет. По-моему это столица какой-то из стран Южной Америки, но я очень сильно боюсь ошибиться. И по-моему это не так. Пусть будет Аргентина, но я не прав. У них еще очень классные фильмы. Голливуд отдыхает. Там не то чтобы Голливуд, там прям Болливуд. Вашингтон. В Вашингтоне? Да. Болливуд в Вашингтоне? А Вашингтон это как, какая страна? Америка. Ты сечешь, я вижу. Страна, конечно, грязная. Грязная? Да, много там грязи, как я видел по телевизору, но мне кажется, что где-то есть и чисто, потому что, понимаешь, там, смотря в зависимости, в какой то касте находишься. А, это Индия, господи, я прям, нет? Индия. Индия. А, и Индия? Индия. Давай другой вопрос. Да, Господи, что мы с тобой мучаемся? Столица какой страны? Город Осло. Осло? Осло. А. Осло. Хорватия. Нет. Швейцария. О, нет. Осло. Великобритания. Но no. Канада. Нет. А это Осло. Ис Северный. А в Канаде столица Канада назовешь? Канада, так, Камбера. Осло. Осло. Осло. Швеция? Не, поближе, братан, Швеция? Да нет. Блин. А сколько тебе лет-то? 16. А, -а, а Блин. Слушай, ну ты Дели знаешь? Ну да, кто Дели-то не знает? Есть не те, кто не знает. А, блин. Что-то вообще на языке вертится, и не могу. Крутится, крутится. Крутится, крутится вертится. Осло. Италия. Нет. Такой Это... скандинавской вот да, Это Финляндия. Нет, не, не Финля... ря... точно не Финляндия. Уже. Рядышком. Рядышком, да. Ря... Вот сверху нас Финляндией. Что? Сверху, да? Да. Ты представляешь? Да. Да. представляешь? Сверху. Да, а я забыл название. Норвегия. Норвегия. Норвегия. Вау. Давай другой вопрос. Фивы. Город какой страны? Что за вопросы какой фива дания фивы фива очень похоже на да это тоже столица поэтому да? нет да. оттуда родом знаешь кто кто ахиллес рим нет греция греция очень похожа на грецию по названию греция греция сейчас на втором канале уже Вышел очень крутой выпуск, который я сделал прям с таким удовольствием. Помните, когда я ездил в Краснодар? Я сделал travel, типа про путешествие, такой видос, типа влог такой путешественный. Мне кажется, что получилось классно. Переходите на второй канал. Краснодар, Геленджик, travel, там, ревел, Marvel. видос. Город Копенгаген. Столица какой страны? Ух ты! Вот этот вопрос. Хаппингаген. Хаппингаген. Хаппингаген. Так, это надо сейчас подумать. Потому что это очень сложно. Греция? Нет? Да, на греческое что-то не похоже. Не, Нет, каппингаген. Хапин, это так я... Типа. Да, я, это типа хэппи, да. Типа, х, типа что? Типа хэппи. Ну, хаппинг. Нет, типа happy. Хапать, happy. хапать. А, да. Германия. но no. Копенгаген. Копенгаген. Стой, это не столица. Это Польша, скорее всего. Нихт. Нихт, да? Mm -hmm. Так, еще раз. Копенгаген. Копенгаген, К Копенгаген. Что такой мужик на нас смотрит? Блин, я знаю... Там есть что-то с подвохом? Вопрос? Не, никаких подвохов, Капингаген, блин. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Помощь друзей можно? Кто-то знакомый с суперским. Я бы сказал суперские, пуперски Так. Окей, давай Австрию. Ты не согласен? Суперская-пуперская, ну, согласен, да, да. Ну, да. Ребята! Ребята! Ребята! Да. Это прям экстра важно. Экстра, экстра. А столица? Ну, типа, Копенгаген. Столица какой страны? Я вообще в Германии. может быть. В Венгрии, возможно. Нет? Я сказал, Германия, но это та же. Германия перелила. Ну, мало ли, ну я хрен его знает. Не, не знаю, не знаю. Звучит сложно, Копенгаген. Даня? У тебя нет наушника там никакого. Блин. Нет. Молчит, молчит, а потом на, на на отвечает сразу же. Девушка, девушка, девушка, девушка, девушка. Постойте, важный вопрос. Как Копенгаген? Это столица какой страны? Дани. Дания? Супер, спасибо вам. Дания? Да, Даня? Да, Дания, да. Это Дания. Это ЕУ. Давай попозже к этому. Да, попросу. давай попозже. В эту неоновую ночь. Столица какой страны? Каир. ну Каир это легко брать. Каир? Ну да. Уж будьте любезны. Не Каир. Молодой человек, что? Не Каир. Каир, столица Каира? Да. Не. Нет. Да, это а, знакомое, это знакомое. Знакомое, похоже, а, знакомое. А, Ты можешь ктакого? А, Каир, Каир. Еремщика не знаешь? Кого? Еремы. А, это... Чтобы что, как еремы? Наверное. Я понял, это... Сейчас, как ты там... понял? Там... Ассия, там... что ты понял? Какого там? Ну, а, ну, что это там... Евреи, где там живут? Израиль. Что там? Израиль это город, по-моему. А, Ирак, не знаю. Нет, не Ирак. Какой там? Ирак, Ирак ли и. Я... Наверное. Каир. Каир, да. Сирия. Нет, Саудовская Аравия. Так. Каир. Что-то очень знакомое. Такие города я слышал. Море такое там, конечно, такое все рыбки там все это плавает, все так все так видно прям тут. Вот, ныряешь туда вот. вот, плывешь и вот рыбы там и там рыба плывет и тут плывет. Вот. Блин, где там есть море? Моречко там красненькая. Красное море. А -а -а где там этот, полуостров этот еще, да. Полуостров? Великобритания. Не, Великобритания это остров. Не полуостров, это остров. Да. Давай да. вот мне это самое. А, где там Лапшу Аф... на уши, не вешай. А там еще Средиземное рядом море, да, Красное море. Там. Каир, Каир, что-то что знакомое. Не, я слишком глупенький, да можно на потом тоже. Алжир какой-нибудь? Нет. Турция? Египет. Турция. Не Египет, не Турция. А так это там, так, ребят, разговаривал. <сос> а ладно, а можно что-нибудь станет замены? Все сказал ты уже, давай. Ну Египет, что ты... ну Египет, да. что-то мучаешь мне. Египет? А, нет, не Египет не, не столица. Фу, Фу, Каир не столица Египта. Че это вдруг? Или столица? А это что столица? Столица, Египта? столица, столица. Ай, а, не Египет, Египет, Египет. Я у меня говорю, я плохо очень плохо. В <сос> какой стране город Женева? Женева. не Слушай, я тебе что говорю-то работаю этим, как его ведущим. Свадьба, корпоративы Там все дела. Знаешь, какой ведущий? Какой? Все всегда, когда я веду эти мероприятия, все кайф, Стреляют из автоматов, говорят, о, как классно ты Жека проводишь. Ну, лучший в мире, серьезно. Смирно. Недорого. 50 тысяч рублей. Не это же нормальная цена. Да, Полташка это, это нормальная цена. Нет, это это, нормальная цена. Да, это не дорого. Ничего себе. И я ляпнул в том видосе о том, что я случайным образом напомнил всем, что я ведущий. В Инстаграм просто сейчас горит. Ломается. Ломается. Пускай он сломается вообще Конечно. этот инстаграм. Продолжайте. Продолжайте. Продолжайте писать аромат. и говорить, Женек, приезжаю в любой город, в любую страну. В любой город? Провод... Да, в, люб... в, любой в любую город. страну. И, и проведи наши свадьбы, эти, корпоративы, дни рождения. Я приеду. Почему? Для мамы Нет? проводишь? Для, а? для мам проводишь? И для папы, для мам. Для геев ни разу не проводил. А стоит? Я слушаю, толерантный. Мне пофигу. Раньше, конечно, я был гомофобом, когда жил в металлострое, но все, я уже там, Ты уж там 7 жива. лет не живу, да, все. Конечно, конечно, значит можно. Да. Конечно, можно. Простите, так что там с Женевой? Звучит как-то красиво, Женева, не по-русски. Блин, Женева, что-то знакомое. Без подсказок, за... посыке. Женева, это Венеция. Венеция? Венгрия. Австрия. Женева? Нет, не Австрия. Нет, нет. Ребята, извините меня. Ну блин, я не знаю, что такое Венеция, но может быть Венеция. Ты уже сказал сто раз Венеция. Ладно, я ну, значит, тебе говорю, нет, нет что я обманывать что-ли буду? Ну может если я еще раз скажу, значит она поменяется, а -а -а, все передумают все в мире. Там это там весь... Я силой мысли поменяю все в мире. Женевьева. Дорого там, конечно. Дорого? Конечно, все там дорого. ЗПшки у них по-любому большие. Конечно. Европа блин Женева. Женева Это что-то из Европы. Что-то рядом с нами. Франция. Нет. нет. А с чем это ассоциируется? С часами. А, Великобритания? Нет. Я вообще не знаю, а, не путешествие. Ну ладно, ты с ним. Швейцария это. Швейцария. Молодец. Я спасибо. Выдаю тебе микрофон. Так, да, я беру Чтобы микрофон. там поздравил с днем а... рождения. А, передал привет. С днем рождения, или передал привет? Только такие а варианты. Если ты что-то другое будешь говорить, то я, ну, я запрещаю это делать. Да, я не знаю, я передаю привет своей любимой команде, вот так могу сказать, нет? Своим ребятам, с которыми мы вместе гуляем. А у них юбилей, что ли, или что? А ну, у нас был юбилейный концерт недавно, вот, и первый перформанс в большом клубе. Вот, с этим можно поздравить? Ну, возьми ты тыщенку сначала, это твой, твой приз. Твой кореш? Нет. нет, -нет. А что за команда-то? Команда, э -э, моджи-тим, команда, мы гоняем на концерты. И... Играете на чем-то? Нет, мы поддерживаем исполнителей, артистов, знаете, всякие плакаты, баннеры, фейражом. Вот я понравится. предлагаю вам теперь поддерживать мой канал. Ваш канал? Да, который Давай. называется Негодяй ТВ. Баннеры, вот вся эта мишура, все вот как положено. Комментарии. Всей своей банды вы подписывайтесь на все мои каналы. И каждый день... Влампашивайте туда по сотню комментариев. Я да. подписался. Все. По Все. тысячу комментариев. Хорошо. Все, Все. Поздравляю тебя с этой победой. Спасибо. пуэрто Марта Тересито. Давай. Ты молодец. Супер вопрос. Какой страны город Ленинакан? Ух ты. Ленинакан. Лени, Ленинакан называли раньше. Сейчас Гюмри. Гюмри. Да. Это что-то тоже на материке. Находится по-любому. На каком? Африка. Это надо сказать, в какой стране находится? В какой стране, да. Ну, что-то, наверное, где-то в Польше, в Европе, судя по названию. Французский акцент, гюмре. Может, Франция? Я скажу так, что у этих ребят, которые оттуда, из этой страны, да. у них есть что-то французское в их, в их речи. француз. Ленинакан, нет, Ленинакан. Итальянская тоже у них есть ну, на лице. На лице Италия, Франция внутри. Дикари, дикари. На -на -на -на -на -на -на. в горах дикари. Вот такие вот они. Ну, Ленинакан. Германия может подсказки. Che. Варианты ответа. Так, как еще раз я называю? Ленинакан. Гюмри. Переименовали, зачем ты понимаешь, зачем это сделали, непонятно. Ну я бы вообще предположил, что где-нибудь в Африке эта страна. Mm -hmm. У горной местности а горной. Mm -hmm. это именно столица. Не, или не на не столица. Это просто город. Так, да. ну, давайте подумаем. Горный, горный. Ну, горы есть в Америке. Гамика оттуда. Кто это? Узбекистан, Таджикистан. Так, какие там страны? Бельгия, может. Это, получается, у нас э, что-то связано с Америкой. Но no. могу сказать что-нибудь на их языке. Обычно говорят «Анега», «Анега». А в Линакане говорят «Ангугам», абы". «Ангугам». Ахчик. Ай. Сирюна, сирюна ахчик". Грузия? Нет. Ты мне говоришь «Инчкачка». «Инчкачка». Нет, «Инчкачка». «Инчкачка». Мерседес и кричка, опять же. Привет, если меня слышите, ты, Сережа? Привет. Саватаны. Индия. Саватаны мапперджа. Знаешь, что такое саватаны? Нет. Это на их языке. Я твою душу целовала. Видите, Душу. Красиво звучит. так могут базарить красиво у тебя. Может, Грузия? Это связано с какой-то тоже восточной страной. Восточные сказки тратит татару -та глазки. Ни в коем случае. Вот даже вот не называй это. Не подсказывай. Азербайджан? Я знаю. Ты такие вещи при них не говори. Это ни что? Турцию, ни Азербайджан нельзя называть. <связывая> ну, мы... Так. А это Чапхалаха получишь конкретный. Ну, Мачка. Проблем Так, Мадагаскар. Проблемус. Армения. Идеи нет. Армения. Армения. А я был близок, ладно. Да. Армения. Армения. Да. Мега. Я... Ты расстроилась? Да. Из-за чего? Но вопрос был действительно сложный, Да вопросы вообще все сложные. Не все. Предыдущие были очень легкие, со да. столицами. Мы как раз почти все столицы мира знаем. Да не все уж мы ладно, спасибо а тебе большое. Ладно, спасибо тебя тоже. Да. Фотканьте? Конечно, давай. А что там с Серемой? Для чего снимаете? Так, я снимаю этот выпуск для того, чтобы, во-первых, ставили эти лайки обязательно. Лайки, лайки, лайки. Это лайки. Вот такая, да, штука. такая штука. Лайки ставили. Первая, первая. Второе. Как тебя называется, Твари вот эти как их? пишут, которые. Как Не называют? Очень. Комменты. Комменты, комменты, комменты. Комментарии, что писали обязательно. Да. Еще там и для А, важный момент. Вот эти есть колокольчики. На них надо нажимать. Почему? Да, я вот с, э, недавно бля, я смотрел анализ... Я, я, я, я анализику смотрю. Народ смотрит тот, который не подписан. Ну вы что, прикалывайтесь? Вы же подписаны сюда. Для того, чтобы э, приходило и давление надо в этот колокольчик, Им по не нему подрезвонить, не надо стыдно? по колокольчику. Сразу. Им не стыдно, нет? Да я не знаю. Поэтому я настоятельно советую нажать на колокольчик, угу. чтобы, как угу. говорится, не по золо сердце, а по колокольчику. Угу. Пец, Все, давайте, поскольку а там у тебя называется? еще осталось там-то. Не, ничего. Хорошлама, там это. Все Негодяй трим. ТВ называется, ребята. Ой, а я еще знаю. раз. Негодяй ТВ. А, Дохавай а, ее. Не Все, давайте, парни. Давай, удачи тебя. Пока. Колян! Калям, братуха! Сто лет, сто зим, братское сердце как-то. Нормально. Слушай, ты изменился. Ты похорошел, отвечай, а. Давай мы с тобой, знаешь, в каком шоу поучаствуем? В которой называется «Музы Музыкака. Музыка Музыкальное шоу, брат. Давай. Будем сейчас кайфовать прям с тобой. Да делай, что хочешь, Я рад себя видеть. А, ребята, это калян, кто не помнит. Калян! Кино. кинологопед Кино. Л... Кинолага. Или э... кинолага? Кино <смех> Кинолого. Переходим. Переходим на второй канал и в удовольствие кайфуем от э, Коляна, который участвует в шоу Музыкака.